В этом видео мы сделаем обзор бота VIP-реклама. Значит, что у нем есть, для чего он и с какой целью он сделан. Ну, давайте в двух словах я вам расскажу. Значит, бот нацелен на людей, которые ищут, где размещать свою рекламу своих проектов. И плюс для заработка. Значит, смотрите, что у нас здесь есть. Значит, у нас есть главное меню внизу. Вот вкладочки кошелек продвижение мои партнеры техподдержка «Лотерея», мои объявления и давайте пойдем по порядку значит в вкладочка кошелек что у нас здесь есть значит вкладочки кошелек у нас есть кнопочка пополнить баланс вывести средства отправить перевод партнеру оплатить доступ купить клона ну и кнопочка назад значит пополнить баланс при нажатии пополнить баланс у нас Пока две системы, это Pair и Яндекс.Деньги. Подробнее об этом я уже, о пополнении я расскажу в следующих видео. Сейчас наша задача только пройтись по кнопкам. Нажимаем назад. Так, следующая кнопка продвижение. Значит, эта кнопочка, здесь у нас при нажатии этой кнопки у нас выходят рекламные материалы. То есть, баннеры для рекламы, если вы хотите продвигать проект. И... Рекламный текст, ну, рекламный текст там, с видео, с э, картинкой здесь будет меняться. То есть вы можете, если вы хотите привлекать сюда партнеров, значит просто можете поделиться, здесь узнать подробно уже вшита ваша реферальная ссылка. То есть вот видите, если я наведу мышку на кнопочку, вот внизу уже моя рекламная ссылка. У вас же будет там своя вшита рекламная ссылка. Ну с этим понятно. Идем дальше. Мои партнеры. Значит, в вкладке «Мои партнеры» Значит, здесь у вас будет файл с приглашенными партнерами, с вашими приглашенными партнерами. В данный момент статистика еще здесь будет прорабатываться. Здесь планируем еще сделать, чтобы видно было и маркетинг, то есть матрицы, где, как вы стоите, но это уже чуть попозже. Так, следующая вкладка. Мои объявления. Мои объявления, значит, здесь вы можете размещать свои объявления. То есть доб добавить объявление. Но для того, чтобы добавить объявление, необходимо приобрести VIP-статус. Я его пока не приобрел, поэтому у меня пока это не работает. Это тоже я уже расскажу в следующих видео. Следующая вкладка это лотерея, значит раздел находится в разработке, Ну, он уже как бы не в разработке, он уже находится в доработке, я думаю уже через пару дней он будет запущен и уже я запишу новое видео по вкладке лотереи. И вкладочка техподдержка, здесь у нас информация и инструкции, то есть здесь вы можете... Вот посмотрите это видео, которое я сейчас записываю. Партнерскую программу. Тоже видео пополнение вывод и стратегия входа. Ну если вы не нашли вопрос на свой ответ, можете обратиться в поддержку. Поддержка у нас настроена неплохо. Будет отвечать максимально быстро. Так, следующий, следующая вкладка это у нас настройки. Здесь у нас есть рассылка. То есть здесь вы можете... Здесь вы можете отправлять рассылку по своим партнерам. По партнерам первой линии. То есть, если вы занимаетесь привлечением партнером, вам нужно донести до них какую-то информацию. Вы можете им отправить рассылку. Кошелек Pair. Ну, здесь нужно надо вводить свой кошелек Pair. И если вы хотите его поменять, просто вводите новый и обновляете. Так, ну, пока. На этом все. Значит, давайте я еще расскажу про о, отмена, про мои объявления. То есть, как это все будет работать. Значит, человек регистрируется, оплачивает VIP-статус, который стоит 240 рублей. Подробнее об этом узнаете с видео «Партнерская программа», где я расскажу маркетинг, все покажу, расскажу. После того, как человек оплатил 240 рублей, он становится в матрицу. И у него появляется возможность размещать свои посты каждые 5 часов в течение месяца. Вот как-то так. Значит, что еще хочу добавить сюда? Значит, мы еще сюда будем добавлять биржу. Ну, об этом... Ну, в принципе, здесь много идей, что мы хотим добавить. Но на все нужно время... И поэтому потихоньку все будем расширять бота, добавлять обновления, о чем буду оповещать сообщениями. Так, еще как происходит добавление объявлений. Значит, вы добавили свое объявление и оно публикуется на канале. Вот здесь пока 9 подписчиков, потому что мы еще рекламу вообще не запускали. Это я записываю видео в самом начале. Я думаю, что уже через недельки-две здесь будет очень хорошее количество подписчиков, потому что деньги отведены на рекламу неплохие. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь, участвуйте. Ну, на этом все. Смотрите следующее видео.